Отзыв, пожалуйста. Ребята, если будете заходить, это самое шикарное заведение. Только порции, не ошибитесь. Сперва принесу пигненка, а потом вот эту миску, котелок, потом это живот донести до дому. Все вкусно и замечательно. На пятерых? На четверых. Это обалденно. не Шикарный стол, шикарная обслуга, шикарная повара это вообще просто шикарно мы снимаем вот вышел посетитель с ресторана космос сейчас покушал в ресторане космос так жрать нельзя вкусно и много прям вообще объел спасибо спасибо сейчас вот ресторан космос вышли посетители ресторан космос брали очень хорошие блюда без экзотических видов мяса очень понравилось советую посетить, а особенно понравился дикобраз, очень вкусно спасибо вам с ресторана Космос прикольное место в Нячанге Космос приходите снимаем вот вышли ребята из Космоса скажите пожалуйста ваше мнение было все очень вкусно порции огромные слишком даже Десерт, как называется, луна с мороженым. Это просто выше всех похвал. Было очень вкусно. Спасибо. Пожалуйста. Все, вот человек вышел из нашего ресторана «Космос». Очень вкусно, замечательно. Маракуйя, пиво очень классно. Пиверки очень вкусные. Ну, в принципе, все, что пробовали, все понравилось. Как бы ну, добрая Порекомендуете другим? Да, обязательно. Спасибо вам. Заходите. Вот наши клиенты вышли из ресторана Космос. Вот, расскажите, что вы заказывали? Котлета куриная, картофельное пюре к нему салат. Очень вкусно все приготовлено, соусы великолепные, обслуживание очень качественное, недорого. Всем рекомендуем. Спасибо вам. Так, вот вышли у нас семейная пара. Из ресторана Космос, вот, с детьми. В этом ресторане очень вкусно, приходите все. А что ты заказывала? Я мороженое, коктейли с заказывала. Понравилось тебе? Очень. А родителям? Родители что заказывали? Я не помню, папа рис заказывал, мама... Вам понравилось? Ну-ка покажите вот так вот. Во. Понравилось. Очень вкусно. Ну все, большое вам спасибо. Приходите к нам еще. Вот. Из космоса вышли ребята. На да. самом деле, были в ресторане, все было очень вкусно, все понравилось. Попробуйте дикобратов. Очень эзотическая еда. Наверное, здесь я пока первый раз вижу такую. Камеру смотри.